здравствуйте друзья сейчас мы будем писать вот эту заснеженную жизнь вот и я буду показывать вам новые хорошо забытые старые подходы мои и некоторых моих коллег которые я знаю тоже любили заказы которые допустим нужно выполнить к утру можно всегда выполнить ну и вообще это ускоряет процесс и делает его удобным. Особенно, когда касается снега. Поскольку снег, чаще всего мы начинаем перебарщивать густотой, работая со снегом. И нам эта густота мешает. Мало того, что еще и сохнет потом долго, чтобы следующий слой положить. А тут мы будем с вами чудеса вытворять. Весело и непринужденно. Итак, начинаем вытворять чудеса. Ой, а там розовую достань. Для этого именно розовую такую едкую. Вот эту, да-да-да, вот это, вот это, да. У меня сейчас вместо человеческой палитры для масляной красок очень сомнительная палитра. Состоит из пигментов красок, которые очень дешево продаются в строительных магазинах. Что такое пигмент? Это не смешанная с водой в данном случае краска. Смешать ее с маслом будет масляная краска. Но для этого пришлось бы сначала высушить, э, растолочь и смешать. Итак, просто пигмент. И стоят они там, я не знаю, по 20-15 рублей. Акрил для сравнения сто стоит... Но если кто пробовал, акрил в магазине для художников стоит, ну, чудовищных денег. Такая, такая емкость могла бы стоить, по-моему, рублей 600-700. В общем, чудовищные деньги. Наживаются на художниках. Вот. И передо мной еще очень, важная, очень важный компонент здесь, связующий компонент, равный грунту. Акриловые белила. Акриловые белила бывают разные. Бывают низкого качества. Которые как слюна, как, как клей ПВА, когда белого вещества в них мало. А будет хорошего качества, которое есть у меня вот в данном случае. Баночка стоит 400 с чем-то. Она того стоит. Она будет являться связующим звеном для всех этих красок. И все, что будет сделано без нее, не будет равно грунту. А все, что сделано с ней, будет равно этому грунту. То есть, имейте в виду. Дешевые, не покупайте ни за что. Вот это. Вот это дешевое нас устраивает полностью. А это не устраивает. Там достаточно большой ассортимент. Единственное, что я заехал в строительный магазин, взял то, что было. Не, не все было. Ну, скажем, такого небесно-голубого цвета не было. Я довольствовался синим. В следующий раз куплю небесно-голубой. И теперь я буду часто это делать, потому что очень эффективная штука это. И думаю, почему я вам раньше это не показывал. Итак, показываю. Значит, еще раз поймите, мы сейчас создаем имитацию грунта, имитацию тонирования, но только тонирование с уже готовым рисунком. А в дальнейшем вы увидите, почему это выгодно. Вся работа, конечно, синяя. Тут не надо даже всматриваться. Взболтаю это дело, подолью чуть-чуть на палитру, наполню палитру пилилами. Толст у меня провис, но ну, я даже, видите, поленился его натянуть, ну там подбить эти клини. Уже очень торопился показать вам это, это, это чудо. Фактически, мы пишем сейчас картину акрилом. Акрил, поскольку сохнет под кистью, то есть быстро-быстро, позволит нам вопросы этого чертежа снега и веток делать тоже быстро. Не дожидаясь просыхания и не перегружая фактуры высыхает эта краска и, и фактуры не оставляет. <клес> Темный угол, тот, куда все уходит, больше синего. Это ультрамарин по цвету. Он так и называется у них в этих строительных красках. Ультрамарин. Там он уже с черным подмешивается, этот ультрамарин, поскольку много веток. И здесь он подмешивается. И уже немножко теплее выглядит этот цвет из-за теплости веток. Так. И вот сейчас попробую растопыркой вот этой веерной кистью понаполнять На краешек взял, на кончике только взял вещество то есть в целом ствол темен, но в нем мигание легкие Мигание тоновых. Чуть темнее, чуть светлее. Так, или избавиться от этих елочных ветвей, какие-то расчески да, висят. Будут просто ветки. Ну что, Санечка, по-моему, готова, да? Итак, друзья ну сколько веревочка не вилась а все равно конец случился сюжетов таких много пишите на здоровье